Я Джози Марк. Чарли 4 Диспетчер я свободен Черт опять превышение скорости Преследую Объект Серебристая Маза Скорость выше допустимая Растет Водитель уходит от контакта Один я с ним не справлюсь Что-нибудь помогите мне Вас вот поняли Чарли 4 Воскрепление уже выехало. Кондакт с преследуемым подтверждаем. Внимание, прикрытие. По последним данным. Вижу. Меня только заврезали. На Преследую нарушителя. Открыли его. Иду на 1075. -10 Надеюсь, не удастся его перехватить. Вижу, Класс 6. Начинаем по 0. Я его потерял. Пустил. Эй, у меня проблемы. Выбывают. Нарушитель скрылся. Начинаете оцепление. Так, сейчас. Нет ничего, вы стоите нормальным. And go. The yellow Modelo's lips are sending them home, stick 1096. Наблюдаю. Присоединяюсь к вам. Объект. Серебристая Мазда. Скорость выше запустимой и растет. 1085. Повторяю. 1085. Один я не справлюсь. 104.16. Подкрепление уже выехало.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 У нас все тихо. Все указаний. Серебристая МАЗДА. Движется с превышением. Авария. У нас авария. Двигатель делиться. Примета нарушитель есть в базе. Код 6. нарушения нарушение. Гонщик на легал. Есть неоплаченные штрафы. Подключаю специалиста. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат для участников погоды. Код шесть ехал на юг. Беспечером есть в Код три. Внимание патруля. Идет исследование нарушителя. Родная вагоня. Работаем на канале два. Эд вечер, вижу код 6. погоню. Третий канал. Внимание, преследование на Не занимайте это Он где-то в этом районе. Диспетчер. Подпонял. Это 264. За мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Все В нашем районе произошла 1059. Вижу кошель. Продолжаю поговорить. КОС-6 пытается скрыться. Всем, кто не занят на срочных вызовах, на канал 2 и следить за собой. Формируется группа прикрытия. Ждите в дальнейшем в Группа прикрытия КОС-3 Сейчас они в нескольких задержание. <engineered> Все на месте! Под страх на никакой мисках Пятана и staple Квадрат. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он двигался на юг через бекон пойнт Начинается отдачение радио. Свободным экипажем начать патрулирование. Диспитчер Давайте-ка отберем отель, посмотрим, что будет. Машина в розыске. Ждите. Так, склонность к сопротивлению. Затк. Объект серебристый МАЗДА. Идет с заметным превышением.